Люди, которые получают от меня большое количество информации, а ее я даю, в общем-то, не стесняясь, и в большом количестве, как вы видите, очень часто могут становиться моими энергетическими должниками. Именно поэтому я призываю вас, уважаемые друзья, обязательно мне оплачивайте чем? смотрите рекламу в моих видео именно поэтому я не отключил монетизацию именно поэтому я ее оставил для чего чтобы люди которые смотрят данные рекламные посты в видео чтобы эти люди не становились моими должниками поэтому не обвиняйте меня в том что я все монетизирую я не только монетизирую, я хочу, чтобы никто не был передо мной моим должником. Я же ничего не прошу, не требую, не говорю купите и так далее. Просто занимаюсь своим делом.